Давайте внимательно играем, все тут просто. 5, 4, 3, 2, 1. Рыка хватит пробежать сквозь босс. Высрали и напрямую. Лужи. шок твой, урин некс пробегаем, не забываем Астаны давать, как сойдут Аои Инками Шок Лив Готовимся заливать Сейчас надо заливать стену Стену свеч. Диспелл у нас Задержка Стенку, стенку, стенку Проходим сразу. Вышли, вышли, вышли, вышли, вышли, вышли. Очень тартуга. Тартуга. Сейчас э, Раваклин твой рыб будет. Ноги Шок Эши, потом пафнуть что-что. Потом... Потом... Нажмите лич, сейчас бахнет, верно. Сейчас надо зафу, за, за, засолить кнопки на стенку, чтобы не вайпнуться. Уже 80 энергии у босса. Раваклин, твой рык по откату. Сразу спам, спам, спам, спам. спам. Камни. В, в стену, играем. Стену, стену, стену. Концентрация. Быстро метку. Switch. Interrupt three бьем, бьем, бьем. И сразу же в соседнего моба. Право, да, право, право, право, право, право, право, право, Прошли, прошли. Шел тотем сейчас под бос. -E incoming. Ближе, ближе к резко. Через босс игра. -E Перед твой квик Клиф, в носке, резке, эши. На мужика. Чуть yeah. надо пристопнуть, подоуешь. Yeah. Красавчик. Кручево.